Привет, друзья! Рад вас приветствовать на этом канале. Первый раз вот так передстаю перед вами, прям вот один на один с камерой. На этом канале, по-моему, я еще с камерой не появлялся. А, нет, вроде появлялся в прохождении Life is Strange, но оно скрыто, его никто не видит, так что... Можно сказать, в открытом доступе действительно первый раз появился с камерой. Я сегодня хочу с вами поговорить на тему будущего канала, что вообще случилось, почему я ушел, что будет в дальнейшем и почему я в кепке. Я в кепке, потому что у меня полный бардак на голове, вам лучше этого не видеть, поверьте мне на слово. Так вот, ребят, меня на этом канале не было уже, насколько я знаю, 4 месяца после ролика Киберпанка. Я приходил на этот канал, я уже записывал 4, записал 4 серии прохождения по Ведьмаку, они есть в плейлистах. Я их скрыл, по, чтобы они были доступны по ссылке, и скрыл их из открытого доступа, потому что... Пока что забросил это прохождение, так как у меня, во-первых, слетели сохранения, и мне нужно будет там половину практически заново проходить, приятного мало. Ну и во-вторых, просто сейчас у меня какой-то такой период, я не хочу играть в игры вообще. У меня нет желания никакого проходить что-либо. То есть я могу, в принципе, много разглагольствовать об играх, говорить о них, но играть в данный момент мне не хочется вообще ни во что. Ушел я с канала на 4 месяца, наверное, в основном из-за какого-то выгорания, потому что я очень много сил и времени, наверное, тратил на создание роликов на канале. Я понимаю... Это я не... я не ною ничего, я не жалуюсь вам то, что, мол, ой, мои видосы никто не смотрел. Нет, были просмотры, действительно, и ролик по Last of Us 2, который я записал, на котором работал больше всего, я там работал около 5 таких плотных дней, я сидел... Uh, больше всего над ним старался Из всех uh, он действительно выстрелил Набрало больше 140 просмотров Это действительно то, на что я рассчитывал Я хотел действительно, чтобы этот ролик собрал Потому что я действительно над ним очень много работал У меня есть основной канал uh, Княже по КС Где я выкладываю альты с КС Называется сам щит, вы можете в описании В принципе найти, там у меня Всегда указана ссылка на мой основной канал На канале Княже на своем основном Я совершенно не... Я практически не стараюсь над созданием роликов, я практически не стараюсь над монтажом, практически не стараюсь над созданием превьюшки. То есть, этот канал у меня просто, чтобы, так сказать, не захламлять место на компьютере альтами с кс-ки. То есть, набирается какое-то количество альтов, и они занимают достаточно много места. То есть, там несколько гигабайтов, может быть, даже по 60 гигов может быть тупо отведено вот только под альты кс-ки. И чтобы они меня не захламляли место, потому что реально моменты красивые, то есть удалять как-то жалко, мало ли я больше такой, я их не, не больше не увижу, я делаю из них ролик. Я просто складываю моменты один с другим, накладываю музыку, ну и получается, так сказать, какой-то микромувик, наверное. Что касается этого канала, этот канал у меня открывался, ну я его создавал исключительно с целью посвятить его играм. Вот исключительно играм, то есть вот сюжетным играм, может каким-нибудь стратегиям, но точно не шутером, не всяким кс-ком, дотом и всему вот этому прочему подобному. Он закладывался исключительно у меня под игры, то есть может быть вот как раз под обзоры, с которых я и начинал как бы, деятельность на этом канале. А, Насчет вопроса, нравится ли мне заниматься, делить обзоры на игры, вот на канал. Да, мне нравилось это делать, это действительно очень круто, мне очень нравилось делиться мыслями. И, в принципе, работа достаточно... Ну, я бы не сказал, что она легкая, то есть, ну, это довольно сложно, это довольно долго постоянно... Во-первых, сначала надо писать текст, но потом нужно найти нужные моменты из игр... Все их снять, потом найти музыку, озвучить. Это тоже непросто, потому что озвучка, она зачастую, как бы, с первого раза не получается. Мне нравилось этим заниматься, и, возможно, скорее всего, даже я, наверное, продолжу этим заниматься в будущем. Наверное, чуть попозже, не сейчас. Сейчас у меня просто... Не будет, наверное, какого-то времени на это. У меня также есть в планах ролик по, на тему э, «Хороший саундтрек в играх». У меня есть уже даже я там картинки некоторые сделал. Я могу вам примерно вот сейчас на экран показать. Э, не знаю пока, как реализовать данный ролик. У меня идеи, идеи есть, но пока вот сама реализация, наверное, у меня хромает. Не знаю пока, как сделать. Плюс я еще не настолько гений монтажа, чтобы мог очень быстро это все сделать. Причем так как мне хотелось бы. Э, в общем, суть такая, то что я, наверное, буду продолжать пилить обзоры, потому что обзоры мне действительно нравится делать. Не могу сказать, что я вернусь на постоянной основе. Не скажу, что это будет э, то, что будет выходить там два ролика в неделю стабильно. Нет, я не могу этого вам сказать. Я постараюсь выкладывать на этом канале ролики, потому что действительно мне это нравится. Плюс мне есть, что вам рассказать. А у меня, я вот, не, ну, буквально за 4 месяца я в свободное время перепроходил Ассасинов. Там, первого, второго, третьего, в общем. Какое-то количество игр я перепрошел. А, также у меня есть в планах вам рассказать про вселенную, мою любимую вселенную Ведьмака. Вот, если вы видите, у меня вон там вот, вот он там вот у меня фигурочка Геральта из Ривии стоит. А, так что вселенную Ведьмака я, кстати, прошел первый, виде, первого Ведьмака я прошел впервые. Где-то еще полгода назад я его первый раз прошел, в принципе. Ну и остальные я уже проходил неисчислимое количество раз просто, поэтому обзоры на эти игры тоже будут. Правда, они, скорее всего, будут либо большими, либо многосерийными, потому что вот на, на, на, на тему Ведьмака я могу разговаривать очень долго. Также есть у меня на примете еще Until Down. да вообще куча игр, которые я могу, про которые я могу рассказывать очень долго. Плюс у меня в голове сейчас находится один проект. Я не знаю, буду ли я вам про него что-то рассказывать, буду ли я что-то из него показывать, пока не доделаю Доделаю не скоро, скорее всего, потому что это довольно сложный процесс, очень, это, это очень долгий процесс, это очень сложный И не знаю, получится ли у меня вообще это сделать Какая-то черновая работа у меня уже готова, но это только начало, там куча работы просто, просто куча работы не знаю, возможно, выгорание у меня пока что прошло, может, оно вернется. Я надеюсь, что, что все-таки я не буду себя изнурять так, как я изнурял тогда. Возможно, все-таки выгорание произошло из-за того, что я старался их можно чаще пилить контент, пилить видосы. То есть, знаешь, не заставлять ждать, чтобы была какая-то стабильность во времени. Но, вот, наверное, из-за этого у меня и. Произошло это, можно сказать, выгорание, потому что очень много работы на себя свалил в один, в один момент просто, я не привык находиться в таком эм, творческом процессе постоянном, Только когда вот нужно постоянно что-то делать, вот именно в творческом смысле, то есть нужно постоянно придумывать тексты, постоянно озвучку какую-то делать, постоянно какие-то вот, моменты искать, ну то есть там куча работы... Тонкой достаточно работы и, наверное, у меня просто вот из-за того, что слишком много сразу на себя взял вот и выгорел, можно сказать. В общем, вывод этого ролика таков, что да, я возобновляю деятельность на этом канале, я постараюсь выкладывать ролики, ну, как смогу на самом деле, опять же, чтобы вот себя не, не изнурять как-то. Я буду выкладывать вот в своем спокойном темпе, чтобы просто... Ну, ролики будут выходить. Я постараюсь выкладывать, чтобы вот не, не пропадать снова на несколько месяцев. То есть, на самом деле, мне это нравится. Мне за, не нравится заниматься этими обзорами, видосами, поделиться с вами каким-то мнением, но просто это довольно сложная, муторная работа. Вот э, есть люди, которых я смотрю, обзорщиков, тот же Соник или Дрю, но вот я не понимаю, как они... Да, вот с такой вот с таким вот интервалом времени выкладывают ролики. Я, я, это просто люди, это, это, это, это психи, они люди, а это, это, это реально сложная работа. Это очень трудно, вот это вот все делать в такой промежуток времени. То есть э, работы, на самом деле, там куча просто и вагон. Ну, может, они просто уже влились в этот режим, они же несколько лет все-таки. Выкладывают уже такие ролики тематические. Не знаю, посмотрим. На этом я с вами, наверное, попрощаюсь. Спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Я не знаю, смотрите вы его или вы его уже закрыли. Ну, в общем, кто досмотрел до этого момента, надеюсь, вы останетесь со мной. Деятельность мы с вами возрождаем на канале потихонечку. Потихонечку, не сразу. Я буду стараться все-таки как-то выкладывать ролики с какой-то периодичностью. С какой не обещаю вам, что прям вот... Это будет на постоянной основе, там, с каким-то определенным интервалом. Такого не обещаю. Просто вот как будет время, как будет настроение, я буду вот сюда что-то заливать. Спасибо, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, что нас с вами ждет в будущем много чего интересного, потому что мне много чего вам есть рассказать. Я надеюсь, вы со мной останетесь. Послушайте, узнаете мое мнение, выскажите свое в комментариях. Всегда рад конструктивному диалогу, ребят. На этом с вами попрощаюсь. Пока.